Ну как, освещение нормальное? А, ну, в принципе, нормальное. Единственное, что если у вас есть какая-нибудь ватта или тряпочка, вы можете попробовать потереть веб-камеру, потому что, мне кажется, чуть-чуть мутновато. А, я даже не знаю, где это. Где? А знаете, фонарик вот такой зелененький горит сверху. А, это я... она и есть. Она, да, да, сейчас, сейчас, сейчас потру. Ну как сейчас? Да, сейчас уже получше. Ну нормально. Да, так так тоже хорошо. Вот такое освещение пойдет, или? Ну, ну, может, в принципе, да. Вот так или как? Так. И а ну-ка и... попробуйте, может быть, лампу чуть дальше поставить. Как бы прямо напротив вашего лица, но подальше, чтобы она фронтально стояла. Прямо на лицо, чтобы подавала, да? Да, а дальше, да, потому что, когда сбоку, то она как бы светотени ну, создает какие-то... Ну, да, ну, понятно. Сейчас пытаюсь Да, вот так лучше стало. Да, вот так лучше. Так лучше, да? Угу. Э -э -э. Да, что, тогда начинаем, Да. Всех приветствую Здравствуйте, Петр Петрович Спасибо большое, что согласились ответить На наши оставшиеся вопросы Которые мы в прошлый раз не успели осветить Очень многие читатели Заинтересовались вашей методикой Но большинство, конечно же, вас знала И была даже женщина Которая задала очень много вопросов Под видео И так вдохновилась, что захотела с вами связаться И проспонсировать вашу деятельность Поэтому, если что, я ее свяжу с вами тогда, чтобы она напрямую с вами пообщалась, потому что у нее было множество вопросов на эту тему. Угу. Но вы расскажите все равно для людей, может быть, которые захотят как-то с вами посотрудничать, ищете ли вы людей, которые могут помочь продвигать вашу деятельность, как-то ее респонсировать, создать какие-то исследования новые. Заинтересованы ли в этом? Ну, конечно, заинтересованы. Если медицина по-настоящему заинтересуется, вот. и Большая Академия Наук, и так далее, и так далее, потому что они сейчас еще не очень так это расположены нас поддерживать, даже скорее наоборот, то это было бы хорошо, вот, поддержку вот, с стороны Большой Академии, с стороны Медицинской Академии, потому что это же медицина будущего, вот, не в таком, а, как многие, вот, я даю новую медицину. Таких, понимаете, крипунов очень много. А вот кто реально доказывает, теоретически доказывает, экспериментально доказывает, на практике, каких мало. А наше направление, наверное, принципиально новое. То есть мы работаем фактически с человеческим генетическим аппаратом на квантовом уровне. Вот это должны люди понять. Потому что обычная биология, обычная медицина, она работает с веществом. Вот. Ну, и там есть, конечно, попытки использовать электромагнитные поля, но это все, так сказать, как бы на удачу, пальцем, так сказать, небо. А мы берем информацию прямо с человека, и мы записываем да, в квантовом виде, в том числе гены. Никто гены, так как мы не оперируем квантовые гены. То есть мы можем их записать, вот, и хра они хранятся, космической, так сказать, библиотеки, условно говоря, ну, есть гипотезы, как это осуществляется, сфера там, вот, э, голограмма, по конца не изучено это все, но, тем не менее, значит, мы можем, э, так сказать, извлекать нужные гены, вот, и, значит, использовать их корректировать здоровье, и так далее. кто владеет он гену фактически он владеет всем. Другое дело, что надо уметь это делать, yeah. И, э, это ну, абсолютно новое направление, хотя предсказанное. Еще Александр Главнич Гулович, такой э, русский российский ученый, в э, 1924 году сказал э, совершенно потрясающее такое предсказание высланные идеи мысли что хромосомы, а мы все ровно не знаем, что мосом, хромосом имеет волновой эквивалент, полевой, он сказал, полевой, сейчас чаще используется волновой или квантовый эквивалент. Mm -hmm. И он был прав. Это было давно, в 24-й, году, когда не было ни лазеров, ни голографии. квантовая физика только тот -то начинала развиваться а он уже пред, предвосхитил. И вот мы ну, фактически практически доказали его идею. Да. Мы оперировали пломбом гену. Но не только. Вот наша технология позволяет получить вот ну, Наше тело, наши клетки содержат тысячи и тысячи метаболитов. То есть соединений веществ, которые реализуют вот, вот, весь метаболит в обмен веществ благодаря чему мы живем. Жизнь, это прежде всего, это болезнь. И вот каждый из этих веществ можно представить в квантовую квантовых веществ. И не только то, что в нашем организме, а то, что в растениях, из растений, получает получают тысячи биологических активных веществ, препаратов последствий, получат подредки делают. тракт, На этом вещественном уровне. А когда ты переводишь это на квантовый уровень, препарат дженшень, он сам по себе активен. А когда переводишь его в полновое состояние, в том числе, еще просто в виде звука слушает э, вот эти биологические активы вещества, будь то женьшень, будто мумия, будь то электроторапох, то если что хотите, это действует на порядке мужчины. причем это если лишено как экстрагенного эффекта. Я атрогенный эффект, когда вещество, которое ты воспринял как лекарство, в виде таблетки, в виде экстракта, оно в печени распадается. И продукты распада могут обладать очень высокой биологической активностью, при этом отрицательной. Ну, квантовые, так сказать, лекарства, розочки, они этого лишены. Там никаких атрогенных там чисто, так сказать, информационное действие. Формат это не вещественная структура, а, это скорее ментальная структура, можно так И вот она и воспринимает человеком как чистое действующее начало, которое корректирует его состояние, его здоровья. Причем наше здоровье, наш. Метаболизм, вот тот самый, о котором я говорю. Вот. А он, этот метаболизм регулируется стратегией таких квантов, состояний нашего генетического аппарата, нашего а, метаболома. Вот метаболом это значит, вся совокупность веществ, из которых мы состоим, значит, ее можно представить в виде а, формы а, полевой, и которую мы можем использовать, оттуда те или иные необходимые компоненты и давая такой вот, форме звука улучшить Или не форме звука, оно в форме полей, как спинтронных полей. Но это физика, туда мы ходить не будем, но мы работаем в постоянном контакте с физикой. Это очень необходимая составляющая нашей работы, без которой, значит, мы мешали. Ну, и Ну, теоретическая генетика, конечно, тоже огромный э, объект работы. Если мы создали новую генетику, квантовую генетику, а точнее, лингвистику волновой генетики, так полностью назвать, в нашем это лингвистика волновой генетики. Потому что наш вами генетический аппарат, э, он работает на речевых конструкциях. То есть, наши гены, это, ну, может, условно, конечно, там свой язык, но это речевые конфликты, текстовые конфликты. А раз текстовые конфликты, значит, должна быть грамматика и абониста. Должны быть правила, орфография, синтезис, там, и так далее, и так далее. Это мы только-только начали изучать, здесь перспективы огромные. И вот, вот, вот ну и что, лингвистика, что это? Ну, вот что дает. Если вы хотите работать эффективно, высочайшим уровнем, вы можете сами синтезировать гены, если знаете грамматику, и соблюдаете определенную этику, составить такие конструкции да, генетические, которые раньше не существовало. Ну, это достаточно ответственный путь, к этому только по Но все равно это, это путь развития медицины развитие генетики, например, Вот. Ну какие еще вопросы конкретные? Давайте, потому что философы я могу долго на эту тему. А люди да, что-нибудь да, конкретно хотят? Пожалуйста, я отвечу. Да, вот очень интересно ваше мнение насчет такого движения трансгуманистов. Это люди, которые во что бы то ни стало любыми путями хотят сохранить свою жизнь и вечную молодость. Как вы к этому движению относитесь? Есть ли хоть какой-то шанс для того, чтобы перенести наше сознание, ну вот, допустим, в киборга, хотя нет такого сразу же киборга, да, а если сегментарно заменять? Отказала печень? Поменяли. Отказала сердце? Поменяли. Что-то с руками? Поменяли. И постепенно, как в парадоксе ТССР, мы заменяем все тело. Вот возможно ли это, как вы думаете? Это не так все примитивно и просто. Вот есть такой академик Тюняев, если угу. посмотрите, это масса его выступлений. Он очень хорошо, это созвучно тем, что я думаю, ощущаю. Да, он, он это очень хорошо сказал. Ну представьте себе, что вот какой-нибудь Иван Иванович э, овладел или использовал наработанные кем-то технологии и стал бесконечно жить бесконечно долго. Ну, представь, он не умирает, он не стареет. Ну, даже в прошлый раз говорил, это похоже, похоже на идиотизм. Значит, все поумирали, все знакомые, все друзья, все родственники. Он все живет и живет. Средство Макрополса, пока я, по фильм был даже там. Знаете, вот здесь. Ну, вот тут вот немножко не, не вовремя, ребята, пришли. Да, он там, он там, он там, он там. Ну вот. И значит что? Все поумирали, а он живет. Ну, может быть, родственники тоже захотят жить Хоть подольше. Но... Ему надоело. Ну вот я, как вот Тюня говорит, крайность. Как понимаю? Иллюстрирую. Ему хочется умереть. Большинство людей, конечно, да. Большинство людей хотят. Его, а он не может умереть. Понимаете? Поэтому то, что отмерено, вот нам, да, мало. Ну, дело, что мало. Вот да. там, ну, 70-80 лет, да. да? Ну, что это? это ничтожно мало. Ничтожно, а да. библейские старцы, так сказать, но и его сыновья, и тогда, они жили по тысячи лет. Да, но это нормально. Вообще, вот это нормально. За это время можно многое сделать, много увидеть насытиться всем и со спокойной совестью уйти на тот свет. Причем мы же все равно не умираем. Не в, не в том так сказать, смысле за неизданным, что вот душа там и так далее. Остается квантовый эквивалент человека, да? который тоже, видимо, как-то функционирует. Как мы не знаем, в этом смысле, в квантовом смысле. Наша жизнь, она бессмертна как она там, что она делает, спит или не спит, активно, активно, не активно. Просто чисто экспериментально я сам, с чего я начал, в оборновой я обнаружил, что молекулы ДНК не исчезают. Наш хромосом, основной компонент хромосом, это молекулы ДНК. Как вот, молекулы ДНК дают фантомы. Квантовые отпечатки. Их можно искусственно получить, а они могут естественным путем возникать. Поэтому некая информация, она создает. Вот. И так что в каком-то смысле на письме. Но другое дело, что это там регулируется, видимо, как-то по-другому, так как здесь. Вот. И, значит, видимо, все-таки там мы не, не все мы умрем, мы изменимся, как говорил Христос. <связанная> мы изменимся, изменяемся, когда, так сказать, умираем, переходим в иное состояние. Ну, выразить этот условие, мне это не очень нравится. Ну, а вот коверный момент, так сказать, человек, да, это, видимо, э, такие хандоны существуют. И они функционируют, и они что-то делают. Вот, мы слишком далеко ушли. Значит, какие еще вопросы, как ответы? А, <связанная> нельзя ли <связанная> реально продлить жизнь? Вот реально, не там на тысячу лет, ну хотя бы, так сказать, не, не 70-80, а хотя бы 200-100 лет, ну 500 лет. Хотя две, ну хотя бы 500, да. Да, хотя бы 500. Значит, понимаете, эта вещь известна природе. И в прошлый раз я вам приводил примеры, когда организмы живут неопределенно в долге. Да, вот, в долге. Простые организмы. На сложных организмах это пока не продемонстрировано. А вот медузка, да, ее назовут латинское название куритопсис. Она живет вечно. Она доходит, условно говоря, до состояния старости. И потом очень мгновенно превращается в собственный эмбрион. Знаете, И начинается цикл заново. Превращается, вот была медуза, она превратилась в полип. Полип – это эмбрион. Этой самой и вот она живет, так сказать, она исчезает по, -по, -по физическим причинам. Кто-то ее скушал, съел, вот, так сказать, раздавил там, и так далее. А так они живут без долго. Но они примитивные существа. Маленькие, полсантиметрика. Вот. Так что это природе известно. Это раз, второе. Раковые клетки. Они бессмертны. Если ей давать питаться, то она будет бесконечно долго жить. И есть специальные э, клоны, так называемые, бессмертных клеток, Иммортализованные клетки, которые тоже живут мертвозные клетки. Вот так что это известно. И, может быть, и я думаю, что это правда, будет использовано. Вот, потому что есть еще такой вот эффект, называется эффект возврата ферми-паста улома кстати, слышите там шум, фон такого жужжения? Мешает Да. Серьезно? Не очень, но слышим. Я могу так попросить, чтобы вы пока время не прекратили. Что-то идет тогда, да? Хорошо, спасибо. я попрошу. Я передать. Пока, пока. А тут, ну, ну вот, значит, есть э, это явление. Я, собственно, моя волновая генетика началась именно с того, что я увидел эффект. Это один из видов памяти молекулы ДНК. Карлова, да, это коронейща памяти, генетической памяти. Она да? а это несколько форм в том числе и фантомы, вот о как я говорил, что если его молекулы ДНК сдвинули в пространство, например, вот, на здесь остается ее след. Этот след можно приборно зарегистрировать. То есть снимается как бы в она в какой-то время живет. Вот. А есть другой вид памяти молекул ДНК. А, значит, когда она реализует ее, и это лежит в основе регенерации органов питания, знаете, что если, например, есть такие животные, например, осьминуты, да? Если они потеряли свои щупальцы, да? Ну, оно лечит. Крышня у регенерирует, лапка у тритона. Значит, вопрос, а как так происходит, что происходит регенерация? Так вот, за этим явлением, конкументальным явлением, Потому что у нас клетки регенеруют тоже, наши тройные клетки и так далее. Стоит явление, вот это явление да, явление возврата к форме послуга. Значит, долго расскажешь, что это такое, но вот то, что я увидел на молекуле ДНК, она, они реализовали этот эффект. Реализуют постоянно. И, значит, когда, например, ну, крабу надо регенерировать лишним, чтобы он потерял мутические. То генетический аппарат делает запрос самому себе выдать программу регенерации. Ну как вытащить, так сказать, учебник такой, да, из собственного генетического аппарата? У записана информация, как регенерировать клещу или лапу у тритона, ну и так далее. И вот это его глаз «вазбра». Это физически видно при определенных видах спектроскопии, значит, это явление возврата Перми, это три автора Перми по основному. Фирми это лауреат Нобелевской премии, а по основному это его аспиранты были. Вот они это увидели. Увидели, смоделировали, получили математическую модель, а потом оказалось, что это, это явление фундаментальное, и оно свойственно очень многим процессам. Очень многим процессам. Ну вот, значит, оно свойственно молекулам ДНК. То есть, когда вы э, попытаетесь, будь, а мы обязательно будем в этом работать, вот уже Значит, это явление возврата молодого состояния, оно свойственно нашему генетическому повалу. И вот в прошлый раз я рассказывал, что ко мне обратились три старушки, да? одной за 70, одной за 80. У них было большое желание вернуться в молодость. И мы им сделали условность на вот этом, вот этой возвратной памяти, которая зашита в определенные спектры, которые излучают молекул ДНК, а мы умеем снимать эти спектры с молекул ДНК, с хромосом, хромосом этих женщин, и даже с фотографией. Потому что фотографии, я повторяю, чтобы народ, так сказать, понял, что это не какая-то цыганщина. А фотография — это всегда спектр. Это оптический спектр человека. На фотослое. Вот, Но это идет дальше. Значит, это образ человека записывается в форме сказать, оптического образа. А если вы снимаете специальный спектр с фотографией, то вы получаете его э в виде звука, можно его перевести, получается в электроманутое поле, лазером, самым лазер, а вот это поле перевести радиоприем, просто поймать на определенную длине волны, перевести в звук. И вот наши клиенты, они лечатся вот таким звуком, да, когда мы им даем фотографию их, спектр фотографий их в детском состоянии. Очень сильный эффект. Вот он, до возвращения времени. И вот эти три женщины, они, вот, в отличие от многих, и мы никогда не рекомендовали там слушать очень долго. Мы говорим, что вы слушаете, если у вас пошли эффекты, вы можете прекращать слушать. А они, значит, упорные такие, старушки были. Они слушали целый год. Вот. И у них вернулся менструальный цикл, месячный. Это говорит о том, что у них их собственные деторутные функции в определенной части восстановились. Вот. Но эти женщины были недовольны, потому что им это эта морока не нужно было, им надо было, чтобы у них были молодые юные лифта, стройные фигуры и прочее, прочее. Но значит, этот спектр, который мы используем, да, в том числе из фотографии, он очень длинный, он очень длинный. Там, если по частотам говорить там, от ультрафилета диапазона до бесконечной длины волн, и каждый участок этого спектра повторяет э, информацию одну и ту же, но ну, с вариациями. Таким образом, э, информация от человека распределена в очень длинный спектр от ультрафиолета до бесконечной длины волн, и вы можете брать разные участки, да? ну, например, там, 700 кГц. 1000 кГц, 5 кГц, мегагерц, брать, и так далее. Это бесконечный длинный спектр. И каждый отвечает за какие-то свои. Так же как вот фрактал. Простой, простой пример фрактала это веплены. Дерево. Дерево, веточки, mm -hmm. да? Веточки, веточки, веточки. Каждая веточка похожа на, на маленькое дерево. Так правильно? Стволы есть, ветки есть, и так далее. Вот это универсальный, так сказать, способ бытия. Большое прощение, сейчас выключу. Чуть попозже позвоните. Так, сейчас я выключу. Ну вот, значит, короче говоря, для того, чтобы... Вернуть человека на какое-то количество времени назад надо использовать вот это фундаментальное явление. Да, да, да, да, да, да. Можно даже не так, как это вот, медузка, да, медузка. она дожила до старости, превратилась в свой собственный эмбрион. А у вот человека можно проще сделать. Вот он постарел, допустим, на 10 минут. Время-то идет, каждую секунду мы стареем. Зачем он постарел на 10 секунд? Явление возврата можно сделать так, что он по времени откатится назад. На 9 секунд. Да? Постарел на 10, откатился на 9. Значит, уже возврат более молодого состояния у организма человека. Да? У этих старушек по части диетородных функций произошло именно это. Вот. Также за этим стоит квантовая физика. И мы без этого не обойдемся. Поэтому в дальнейшем мы научимся, научимся значит, возвращать человека до, до, до какого-то такого библейского возраста, допустим, 900 тысяч лет, да, неплохо. Ну вот. и выразить немножечко нам перенаселение и это тоже надо учитывать, да? потому что. Mm -hmm. Миллиарды людей – это не, не такая простая задача. Но это уже вопрос не к не к не к Это уже социальная проблема. Об этом мы не говорим. Вот, значит, какова перспектива создать человека, который живет долго? Mm -hmm. Это два, два вида памяти. Фантомная память, о которой говорил, которая тоже полезна. И явление возврата к термифорту. Мы даже растениям возвращаем их в начальное состояние. Вот у нас был великолепный эксперимент. Давно, в 1994 году. Журнал физической мысли. Мы, мы вместе с генетиками профессиональными. Взяли, значит, шеритую которые получили 2000 рентген Облучены были. И при прорастании давали уроку. То есть они нормально не могли развиваться, погибали есть, Потому что их хромосомы были разорваны жестким излучением, рентгеновским излучением. Единая задача перед нами, мы сами перед собой поставили такую задачу, а нельзя ли вернуть состояние хромосома. Потому что, в частности, и потому что мы подвергнут космическому облучению, и облучению, и солнечные, и так далее. Они рвут тоже наш хромосом. Правда, у нас есть система восстановления хромосом, так говоря, репарирующие процессы, но они недостаточны. А вот если это сделать более мощным, то, значит, мы, ну, мы продолжим тропинуться вперед. Так вот, с этими растениями, вот они получили 2000 рентгенов. Грудачка, они а взяли, мы ну, поставили перед собой, они ли вернуть их пораженные хромосомы с разорванными молекулами ДНК в начальное состояние, или хотя, хотя бы частично это делать. Мы получили, оказывается, мы работали на тысячах и тысячах семян. То есть мы провели, проводили огромную статистическую работу, чтобы не ошибиться. И что интересно. Значит, мы использовали вот это явление возврата к сделан специальный такой генератор электромагнитный, да, который моделирует вот эти процессы, квантовые процессы, основанные на явлении возврата к на хромосомах. И такой вот аппарат мы сделали и подвели туда человеческую речь через микрофон. Например. Человек говорит, произносит что-то, это в виде электромагнитных колебаний э, модулируют вот эти процессы, квантовые процессы э, генераторы генераторе фирму И что мы сделали? Значит, мы э, создали такой речевой алгоритм, простой. Мы не будут где-то но просьба просто к, к организму, да, э, к этим семенам пшеницы и чменя, чтобы они восстановили собственно, генетические парады. Вот. И вот, что интересно, мы разговаривали с ними на трех языках. Английский, русский, английский и немецкий язык, а в контрольный бракода. Просто человек брал микрофон и говорил, о, ла -ла, ла ла ла То есть никакой речи, а просто такой звук, который наш язык создает. Вот. И что вы думаете, да? Статистически достоверно хромосомы восстановились на очень большой процент на русский язык это 30 процентов восстановления, это огромный процент. А немецкий там поменьше, и английский еще поменьше. А, и значит, что? Это все считали к мы давали людям, и они считали вот, эти хромозомы, число их, и в основном Они знали, что, так сказать, как, что, какое воздействие было. И они просто вот считали и все, получали цифры. И вот эти тысячи, тысячи, тысячи растений были проросты пшеницы и чменя, мы их заставили прорастать. И э, частично они, значит, восстановились, получались нормальные растения. Статистически достоверны. А смотрите, какое чудо. Оказывается, генетическая информация в нашей речи включена. Я всегда говорил, писал и доказывал, что наш генетический аппарат, он обладает речеподобными функциями. То есть он синтезирует э, молекулы белка, это одна из основных функций генетики. Синтезирует белки, это был построен весь вот. И, значит, эти белки являются как бы такими фразами, словами. Сочетание таких слов получается фразы, и так далее. Комбинаторика генов дает фактически внутреннюю речь. Знаете? Но наш античный аппарат, он речи Это такой, как бы, квантовый биокомпьютер, ну, это я условно он а, а, обладает способностью квазимышления, то есть как бы мышления, элементарному мышлению. И построено это мышление, вот, как у нас, да, вот мы когда думаем, вначале у нас мысль в голове, а потом мы ее озвучиваем, да. А первое, так сказать, изначальное состояние, когда приходит мысль, она же она не бессловесная. И, как говорят в английский, это вне вербальной функции. Да? Mm -hmm. Вот подумал, идея какая, и потом раз ты ее произнес на своем родном языке, на русском, на немецком, французском, видишь и так далее. Mm -hmm. вот. и Оказывается, растение обладает такой универсальной восприимчивостью ко всем языкам. Потому что языки Языки ДНК, Тут тоже языки, их там несколько, на уровне ДНК, РНК, и муку, диалекты, и вот эти вот языки, они э, универсальны. То есть ДНК, гены, это вселенский универсальный язык. И когда мы говорим со растениями, оно нас понимает. Да, хозяйка, которая занимается цветами своим прекрасно знает об этом. Когда хозяйка говорит, "О, какой-то у меня красивый цветочек, эксперименты даже ставили. А, вот Япония увлекается этим делом. Ругают, например, прорастающиеся имени, а Я даже помню, когда я работал в готовом вене университет. Там был такой профессор <смех> и он говорит: я говорит, почитал ваши работы, вот, ваш эксперимент 1994 -го года. Я говорит, решил попробовать проверить Горяева. <смех> и я говорит, просто посеял семена, один и тот же сорт семян э -э -э морковки, да? и на, на одной и той же грядке. Все там одинаково. Одна земля, все, все, все одинаково. И разделил на две группы. Да? Одна группа порастает в правой части грядки, а другая на левой части грядки. И перед тем, как их посадить в землю, да, он их намачивал, они начинали катаболизировать полегонечку, и он, значит, одну группу страшным образом ругал, другую он хвалил, просто захваливал. И получилась гигантская разница, хотя все одинаково, кроме речевого действия. Причем он никакого аппаратуры, он просто разговаривал напрямую с семенами. И что получилось? Получилось, что э, те, которые он ругал, получились размером с мизинчик, А те, которых хвалил, вот такие вот огромные морковины. Я, говорит, убедился, что да, вы правы, что человеческая речь это квазигенетический материал. Поэтому хороший врач даже может просто убедить человека, что он здоров. Понимаете? Есть даже такие сытинские, так называемые, сытинские наговоры, когда он учит э, сам, сейчас ему за 90 хорошо, войну прошел. Вот, за 90, значит, он отработал на себе сначала. Он разговаривал со своими органами. У него там было не очень хорошее сердце, там, печень. Хочешь, как всегда, пожилых людей. Он с ними разговаривал, с каждым органом отдельно. Это специальная методика. Каждый для себя вырабатывает свой алгоритм, свои слова, свое состояние эмоциональное, когда ты разговариваешь с своим организмом. И эффекты потрясающие. Кто использует вот сытенские договоры, они не болеют практически. Это доказательство того, что человеческая речь является квазигенетическим материалом. И это мы видим, когда мы просто исследуем гены, и изучаем их структуру, изучаем, так сказать, последовательность букв, из которых они состоят. И эти буквы действительно складываются в словесно-речевые структуры. Знаете, какая огромная перспектива для генетики. Значит, мы можем, зная это, я написал несколько статей об этом, пять больших статей, журнал «Open Journal of Genetics», я говорю, если есть, есть генетики, они могут посмотреть. Mm -hmm. Если хотят, хотели дать потом точные сроки. Вот это губернували без всяких, так сказать, там сразу это прошло. Хотя там э, рецензия серьезная, журнал серьезный, Open Genetics. И, значит, э, там я все это досконально представил в деталях. И продемонстрировал, что наш генетический аппарат ну, работает на законах лингвистики. И там модель генетического кода, которая дана Крихом и Нидденбергом, это два лауреата Норильской премии. Крик, Френсис, Крих вместе с Ордсным. В 1963 году получили Нобелевскую премию за двойную спираль ДНК. Да, у нас все неизвестно. Правильно они получили. А Нидденберг... Он генетический код изучал. Как же так кодируются белки в нашем хранении? Это генетическая информация. Значит, там он допустил большую ошибку. И я вот эту ошибку, сейчас я о ней не буду говорить, он уже специально в генетике. Специалистов тут не очень много, которые меня слушают. А те, которые хотят, пожалуйста, это вот, все так у меня. Вот, все это расписал и показал, э, что значит, Людический аппарат работает на речевых пунктах. А что это нам дает? Отдает нам это очень много. То есть, если мы знаем грамматику, грамматику, мифологию и так далее, так далее, как вы так сказать, корни, приставки, участие и так далее, там тоже это есть корни. Например, мы четко видим корни слов. Вот, например, слово «резать», да? есть такие форменты и гены, соответственно, которые режут молекулы ДНК. Там, где надо. Их много. Вот. И, значит, э, вот, да, по, на русском языке слово «резать». «Резать» — корень «рез». Да, смотрите, может приставками справа-слева, «подрезать», «вырезать», «зарезать», «резня» и так далее. «Резать» да? — корень «рез». Вот то же самое в генах есть корни. Ну, что это нам дает? Вот мы уже почувствовали, даже здесь грамматика уже заработала. Можно синтезировать такие гены, а сейчас синтезируют ДНК или ВНК. Да? Соответственно, mm -hmm. можно сделать искусственные гены. Но только аккуратно. Значит, например, надо знать правила грамматики, генетической, А тут мы еще пока на вторых этапах находимся. Это раз, и второе самое главное – не надо изображать из себя Господа Бога, что он может творить как Господь. Значит, там миллиарды лет эволюции, которые создали определенные гены, которые работают великолепно во всех организациях. Наши и все, все живые системы обладают геоприечной иконой. Он немножко отличается от биосистемы к биосистеме, но в принципе и не пешит. Вот. Так что если бы обладали грамматикой и так сказать, научной этикой, то в принципе можно создать гены, которых нет. Нету, а, которые могут обладать свойствами, которые позволят нам по по по в том числе и жить очень долго. В том числе. Mm -hmm. И лечить, исправлять плохие гены, замещать их хорошими генами. А наша технология, на чем хороша? Вот, трансгенная трансгенной инженерии она работает... Вещественные генам. Это очень молока большая, и, так сказать, она неправильная, потому что там они не учитывают законы физической логистики. А если ты знаешь и овладел этим, то ты можешь создавать квантовые эквиваленты генов, <связывая> генов, которые ты синтезировал и перерывал квантовую форму волновую форму и продавать на биосистему, на организм человека, например, да? Причем он, в отличие от трансгенных манипуляций, тяжелейших совершенно, и неправильных, в основном. Вот такой квантовый ген занимает то место, которое не в Он знает, куда сесть. Видите, вот это очень интересно. Вот огромная перспектива генетики, молекулярной биологии, сельского хозяйства, медицины, так сказать, компьютинга. Потому что, повторяю, наш генетический аппарат это квантовый нанобиокомпьютер, который можно использовать, и ни один компьютер в мире не сравнится даже с одной-единственной клеткой, с ее единственным набором фромосом. Потому что это компьютер, ну, его сравнить не с чем. Он бесконечно сложный, бесконечные возможности, и так далее, и так далее. Что, если мы научимся делать э, компьютер на основе молекул ДНК, на основе фромосом, то это будет мощнее, что это будет биокомпьютер, которым является наш генетический аппарат. Там заложена основа сознания мышления, наша речь предполагает мышление, сознание. Вот. И, значит, если мы это, этим, этому научимся, то это колоссально крутой будущий, то есть мы будем совершенно раздражены в вот эти ДНО, которые вот тут у нас летают, они нами наблюдают, как мы эволюционируем. Они уже давно ушли. И обладают этими возможностями. Они живут, так сказать, неопределенно долго, по желанию. Видимо. А нам только предстоит, если мы не угрохаем себя в ядерной войне, то мы можем счастливо продолжать жить и работать и так далее. Но при одном условии, если мы на уровне, так сказать, человеческих отношений, с социум, если они будут нормальными, то мы этом, если он будем браться с конца, то это придет к гибели. Ну, вот еще вопросы какие? А, а вот если рассмотреть вот именно неорганическое тело, вот просто как ученого у вас хочется узнать, насколько действительно возможно перенести наше сознание волновое? киборга, если вообще не иметь никакого мясного ну, такого тела, материального, вот именно киборга, насколько это Я реально вообще? У, уже основу этого мы уже ос, ослужили. Окей. То есть мы, например, накладываем генетическую информацию, или вообще метаболу, метаболическую информацию, помню, да, на э, крема. И эти крема значит, у нас сейчас продаются, они простенькие такие, там ничего такого нет, значит, ах, так пахнет хорошо там функция самое главное. и вот намазывать на лицо и, значит, эффект омоложения, да? ну вот мне 78 лет ничего вроде, так сказать, пока мудренький я использую, использую, например, информацию со своей детской фотографией которая получена в, тысячи, в далеком 1946 году, когда мне было 4 года вот, я время от времени слушаю вот, а можно, значит, вводить информацию любую, в том числе генетическую, в, в, в, в органические вещества. А, мази, как мы делаем, да? В мазе Ну, и зеленый, да? Вот зеленый, который приобретает совершенно в волшебном вот То, как вы ввели в него волновым путем определенные метаболома, квантовые коллекция, метаболит. Вот вам один из путей. Можно в кристаллы вводить. Вот мы сейчас к этому подводим, да? Сейчас будем пытаться кристаллы кварцев информацию нашу. Потому что они тоже обладают способностью запоминать. Ну и давно известны не на кварце, там, а в синдегале, например, да, получает а, структуру, которая обладает памятью. используется мало. Мы сейчас хотим, когда, вести генетичные информации. Вот Это перспектив безбрежные. Если бы мне дали возможность развернуть исследование, то мне нужен институт, а нас подавляют, к сожалению, вот, напрасно подавляют, тормоза. Мы все равно пробиваемся. Вот. Мы могли бы 10 раз в раз быстрее все сделать. А сейчас мы вынуждены, так сказать, опольными вот путями ставить эксперименты, публиковаться за рубежом. Это не так плохо. В России мне уже блокировали наши статьи. Ну и не надо. Ну, и просто хороший журнал за рубежом. Вот в следующей статье я пытаюсь подать Science и Nature, это Нобелевское Вот там, где мы показали, что мы можем любой ген перевести в фуантовую форму и записать его на, на, на окружающем пространстве, около земного пространства. Вот. На уровне так называемого, голограммы Бома или еще что-то, это физики. Самое главное, доказали, что да, мы можем вот такую фантомную память о определенных генах оставлять в окружающем пространстве, а потом ее извлекать обратно. Это хороший, например, набор хромосомных здорового человека, да? Можно его как, как а, образец записать, и он будет жить там вечно. И в нужный момент, когда ты хочешь, ты можешь его считать, эту информацию, и также взять наборы здоровых генов и помочь человеку, который будет, ракут там и так далее. Там не вытаскивать их, не экстрагировать их, так сказать, вот, как вот как сейчас делают это тяжелый процесс, неправильный процесс, повреждаются при этом генетические гены, а мы даем чистую такую вот информацию исключительно чистую, вот, никаких загрязнений нет, потому что является идеальная так сказать, плантовая информация. Вот а еще и дальше. А если пойти дальше и перегрузить вот душ, душу или дух? В, в физи... ну, вот, чтобы, например, тело умирает, там оно уже, грубо говоря, свое отслужило. И перенести сам дух в, физи... в такое тело киборга, это возможно, вот именно душу, чтобы человек взял, проснулся в теле робота, например. Или это пока невозможно? Или ну, вообще в перспективе? В принципе, можно, да. Ведь мы же вводим, после, в последний живые клетки, да? Живые клетки начинают работать, так как мы приколи. Ну, да, те же самые растения, да? Они были повреждены, фромосомы были повреждены радиацией, а мы их вернули в нормальное состояние. Значит, если продолжать эту, то, сказать, эту логику экспериментов, то можно начать работать уже с человеческим, и с человеческим организациями. Ну и потом мы это уже частично сделали. Вот, ну, сначала в Москве, потом в Канаде, в Торонку. Я прошу то, вас рассказывал, Мы значит, запустили регенерацию подживучных желез, у десятков-десятков крыс, у которых поджелудочную железу отравили, убили. И в контроле животное погибло. То есть поджелудочные железы, и обед, и все, животное погибает. А мы, значит, вызвали, запустили регенерал. Значит, можно регенерировать все. Сердце, почки, печень, поджелудочную железу, гонады, все, что хотели, сосуды, все, что хотите, и самого человека. И, более того, так, такую информацию можно ввести в кристалл. Кристалл надо подобрать. Ну, например, если мы очень внимательны, поймёмся или даже в воду, в лед И хранить. То есть, ты хранишь такую воду в виде таких ледяных кристаллов, да? и льда. И там вот там эта информация сохраняется. Потому что уже давно показано, как я, француз, как я его знаю лично, гениально, в общем, который показал, что вода, если ее организовать такие модули-бульонку, то из этих модулей, как и из детских кубиков, можно построить любую молекулу, в том числе и ДНК, и белки, и РНК. Нет? Идеальное совершенно достижение. Поэтому генетическую породу можно хранить вот таким образом в разных структурах кристаллических, в том числе водных, и использовать потом для того, чтобы находитесь в том числе, может, вводить в киборг и, так сказать, создавать киборг, которые будут обладать почти человеческими способностями, но не неудобными, потому что это нехорошо, если мы возьмем сознание к киборгу, это нехорошо в всех смыслах и опасно. Вот. А в принципе, мы можем создать такие вот искусственные биороботы, биороботы, которые будут выполнять тяжелую, тяжелую, опасную работу. Человеком брать, зенут работы, и, так сказать, сводит, дать творчество. Пожалуйста, вполне возможно. Но это же а надо поддерживать. Ну да. А вот если, например, тело умрет человека, все тело уже нет, он может жить в, с... в роботе. Ну, Биология сейчас же замораживает тела в надежде, что когда-то мы научимся. Это дорогая штука, да, дорого уже стоит. Ну, головы замораживают, например, да? на тело денег хватает, да, идут, да, заморозят голову, мы там же И они хранятся, люди платят, в надежде, что когда то это произойдет. Ну да, вполне возможно, что такие вещи будут реализованы, и замерзшие, так сказать, покойники будут оживаться. Если мы учимся, и восстанавливаем и впоражем, их пораженные органы но мы вот все равно с вами крутимся вокруг физических тел. А вот мне интересно, можно ли не физическое тело, вот такое живое, а вот именно в робота вот просто перейти и забыть вообще о теле, о мясе, о костях, вот просто стать роботом, но иметь свое сознание, свой мозг, как бы оставаться собой внутри, а вот снаружи иметь уже совершенно другое тело, допустим, железное. Мы живое. решаем себя лишаем себе радости. Да, думаю, да, решаем. робот а не мы кушаем, рабочий. не любим, ничего. Да, набором наших качеств никогда не будет обладать. А если, не дай Бог, мы введем в него такое сознание, он будет страдать. Понимаете? Поэтому эта мысль не очень позитивная. Вот, а, да, возможно. Роботы, роботы там, чисто рабочие такие. Да, у них сознание человечества. А есть такое же сознание, как у животного. Тоже, конечно, жалко таких животных. Ну, это все-таки не любили. Угу. То есть все-таки возможно, да, этот оцифровать а мозг нужно и как-то как перенести. Конечно, а? конечно. Конечно. Я именно так и делаем. Если порадовая, но мы уже элементы вот таких заместительных операций, этих план, ну, возьмем. То есть мы программируем клетку. Например, мы восстанавливаем, спино. Да. Спиной мозг. Это прецедент. Я повторю, в прошлый раз говорю, там важен, потому что люди, многие парализованы, получили травму спинного мозга, и они не могут двигаться, да, у них не руки, не могут ничего. А мы восстанавливаем, мы программируем, мы вводим, вот то, как раз я вам говорил, квантовые гены, мы их вводим в стволовые клетки самого больного человека ветки взятые из жировой ткани, ну, такая максимальная структура, и, значит, регенерировался спиной мозг. Вот так вот мы вылечили, мы таковы, где Из так. Парень, значит, 11 лет лежал неподвижно, после того, как разорвал спиной мозг, он гонщик на машине, в аварию попал, в уровне гонок, 11 лет лежал. Мы прилетели в Ганнсбург, и, значит, мы вылечили его, сейчас он ходит, ходит, машина имеет отпуск, ходит плохо, 12 лет неподвижности, это не да, да, тяжело, Он постепенно ходит, ну, руки у него великолепные, он подтягивается, плечевой пояс великолепный, да? а ножки послабее. Вот, пожалуйста, вам, значит, можно замещать в организме человека все, все можно быть счастье, только развернуть эти следовать. Все. Хотя бы прожить минуты жалко 70-80 лет. 400-500 тысяч. Вот это нормально. Мы должны, в еду готовить, и не будем стада выращивать коров и так далее, свиней, а будем получать искусственную белковую пищу, нормальную, Ну, но произведенную это синтетическим путем. По полной аналогии, как она делается в нашем экономике, в вот, жизни. Mm -hmm. А места на земле хватит для многих, для многих миллиардов И драться не стоит. На всех хватит. Да, это точно. А вот еще можно вопрос такой. вот: Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу микробного ДНК, которая по версии ученых, составляет уже большую часть нашего тела, поскольку человеческие клетки в нашем организме составляют уже лишь 43% от нашего количества. Да, да, да, да. да у нас несколько килограмм сидят микробы. Они да. же... Угу. Они разделяются на два сказать, класса, Одни, те, которые сожительствуют с нами, они нам полезны, ну, за миллиарды лет это симбиоз такой, а другие это патогенные, так сказать, микробы, mm -hmm. вот, которых надо убивать, вот. не хорошее слово убивать, но энергетизировать, скажем так, mm -hmm. и мы это делаем, мы это делаем, вот, в прошлый раз я рассказывал, значит, три мамочки мне написали письма, по-моему, дети, были поражены патогеном бактерий, в том числе синий гноем и И, значит, что мы сделали? Мы сделали планку лакциды против этих бактерий-патогенов. То есть мы, я предложил там, найти медиков, которые висеют патогенные бактерии, которые взяты из организма их больных детишек, вырастет их, и после этого эти бактерии инактивируют на простым нагревателем при 90 градусах. Молекула ДНК разрывается, генетическая информация бактерии нарушается, повреждается. И после этого мы вот с такого убитого препарата ДНК, неактивированного препарата ДНК считываем информацию и подаём её на больного грифа звука. Да. Он ночью слушает тихий-тихий звук, он не вращает. И все, все трое ребятишек будут приобрести. Ну, точно. Вот, за вот. это же можно использовать против вирусов, но это особо не mm -hmm. А скажите, вот, допустим, у человека живет такой гриф, как слизевик, и уже очень многие ученые доказали, что именно из-за этого человек там болеет раком, Умирает преждевременно. некоторые. утром даже засудили за это. Надо извлечь, надо извлечь этот грипп. А как же его надо извлечь? Трофиолетом его инактивирует. Способов извлечения э, чужеродной так сказать, микрофлоры очень много. Это не проблема mm -hmm. медицины. Вырастить этот грипп, облучить его ультрафиолетом или рентгеном, порвать его фромационно, получить дезинформационную запись, который дезинформирует генетический аппарат, вот, и подать на человека. И когда в процессе развития вот этого патогенного, патогенной бактерии, или там гриба, это, это грибка, значит, мы нарушаем его биогенез, то есть его репродукцию. То есть они не, не может размножаться, потому что у нас, генетический аппарат разрушен. Ему подают информацию, разрушенную, то есть то же, как, например, если дать человеку неправильный учебник, и он будет по нему учиться, ребенок, да, то из него ничего не получится. Его жизнь так сказать, будет сломана, если его неправильно учить. Что, кстати, и делается, потому что многие учебники содержат дезинформацию. То есть вранье получается да? асоциальный человек. Или человек, который так сказать, имеет те или иные характеристики, которые являются нехорошими. Конечно, можно спокойно совершенно убирать вот такую микрофлору внутри нас, грибки, паразитические грибки, патогенные бактерии, вирусы и так далее, раковый гриб в том числе. Все это можно делать, не а вот есть такое мнение, что на самом деле человек стареет так быстро именно из-за того, чтобы в нас развились вот эти все патогенные. Но медицина это все замалчивает. Они даже толком не делают никаких исследований. Просто выписывают таблетки и все. А у человека на самом деле паразитов. Это особо тему, потому что, понимаете, я не против медицины и медиков. Но это особая система, которая сейчас особенно приобрела некие черты, которые общество не очень устраивает. Это примерно то же самое, как вот есть специалисты по компьютерам, да, они создают вирусы. Создали вирусы, запустили в сеть и пошли ломаться у всех вирусов, у многих. А говорит, они, они же создают антивирусную программу, продают их. Или как? То же самое с людьми делают некоторые медики, да, например, делают, так называют, shame operation, то есть Ох, у вас рак, вам осталось жить там три недели, он готов все отдать, любые деньги, только чтобы его уйдать. И его вскрывают, делают вид, что они убрали опухоль, зашивают, и человек остается в вот и все. Это такие... Оп, фокусы, значит, к сожалению, не медицине есть. Вот, везде, видимо, не только там, в Соединенных Штатах. Да, вот от этого надо уходить. Уходить трудно. Потому что все хотят быстро обогатиться за счет лжи. Это самое страшное, это самый страшный порог. Это жадность к деньгам. И... На это идут все, все. Все тяжкие. Ну да, все. поэтому в медицине терпеть верить нельзя. К сожалению. Поэтому. Да, поэтому и было интересно узнать, действительно ли все-таки это именно из-за патогенов, вот мы так мало живем, так быстро болеем, ведь они же размножаются Совсем. в нашем организме. В том числе. К этому смысла нельзя, там масса причин старения. Накопление мусора там, поломки БНК, это, это, это естественные причины. А есть, так сказать, искусственные когда начинают нас кормить всякая оправой. Мы говорим, генетически модифицированные продукты питания, это уже огромная тема. Сейчас мы не будем об этом говорить, но она как раз построена на то, что люди делают ГМ-продукты, не зная грамматики генетических языков, и получаются гены очень с нехорошими пунктами. И сейчас в Соединенных Штатах уже несколько процессов по поводу значит, смерти людей, которые усиленно питались геймпродукты питания, генетическими медицинами. Вот, сейчас уже запущены эти процессы, и они, и, так сказать, движение зеленых, оно, конечно, говорит, говорит нам, ребята, прекращайте, вы ученые, прекращайте заниматься генетическими медицинами продуктами питания. Потому что это сведет нас в могилу, адроналипол. Ну, такая бомба замедленного гига. Это же не сразу проявляется. Вот втором, третьем поколении, да? Вот семья ест, значит, ну ничего, первое поколение нормально, второе уже начинает болеть, третье начинает погибать. Ну, вот, поэтому две генетически модифицированные продукт питания это проклятие совершенно жутчайшее, основанное, значит, на жаль где денег раз, и на безграмотности генетических плат. Они хотят понять, что генетический аппарат работает не так, как написано в учебниках. Они а немножко существенно подробную. Mm -hmm. вот то, что я там, пытаюсь на своем уровне, это да, как. Да, и число, то есть, тех, которые поддерживают у меня, растет. Впрочем, мое дело не будет. Да, Скажите, пожалуйста, а возможно ли вернуть долголетие как одной способности, изменив структуру гена? заменить местами нуклео... нуклеотиды и, например, применить эффект размагничивания оболочных молекул. Будет это иметь какой-то эффект? Да, ну, это же значит магничивание. Это вот тот самый наш путь, о котором я говорил, уже мрачат. Вот, если вы умеете оперировать волновыми генами, то есть квантовыми эквивалентами естественных генов, которые у нас Плюс, если вы знаете грамматику, вы синтезируете нужные гены сами, лучше, чем у тех, которые у нас, в нашем теле. То вы, так сказать, достигаете эффекта вот, торможения старения и продления жизни вплоть до тысячи лет. Лучше не надо. Да, это, конечно, прекрасно. Но, наверное, еще очень важно, как ты живешь, как ты питаешься и как ты мыслишь, потому что от этого тоже очень многое зависит. Ну, конечно, Да. Если ребенок, вот так вопрос о том, что наша речь может внести к мутации, да? вот мат, большая-большая проблема, я тоже говорил об этом. Человек, который ругается матом, да? он создает словесные, патогенные, испорченные гены, мутации, мутанты. Гены с мутациями. Вот речь, из матом, это считайте, что испорченная ДНК. И она только, она делает не человеческое тело, она делает душу, потому что мы воспитываемся в атмосфере речи. Вам говорят, родственники говорят, все на улице говорят, везде, везде, разговор, речь. Это взаимное программирование. Если это программирование несет в себе поражение в виде мата, то это катастрофа для духовной части, для духовной составляющей общества духовная составляющей каждого маленького человечка, который родился и имеет несчастье жить в семье, где идет мат сплошной. Да, получает асоциальный человечек, который вырастает, и ему плохо приходится, потому что он асоциален. Ну, сам понимаете, почему. Поэтому надо это прекращать. Прекращать. Надо говорить на хорошем русском языке. Вот. А сейчас в интернете встречать, когда между собой эти самые компьютерочки беседуют, ну, этот чел С человека называют чел сопрощённый. Мэн. Да? Нет, мэн, ну ладно, это английское слово. Но куча, я боюсь запоминать, <laughs> куча mm -hmm. сокращенных слов. Это mm -hmm. совершенно жуткая грамматика. Это жуткая речь. Чудовищная речь. И смотришь, как коверкует русский язык, просто кипит все внутри. Понимаете? Кипит. Очень хорошо, что вы затронули эту тему, потому что сейчас пошла такая мода, что многие говорят, что на Руси матерились, что это вообще было нормально, что они там прогоняли нечистую силу, но мне кажется, это, что это она просто пропаганда. Нас да, нас что русские угу. — это свиры, а у нас колоссальная да. история. Куда более длительная, так сказать, чем там история Древнего Рима, он не угу. Ревашок читает это. Наша, наша страна двигается по размерам, начиная так, от Камчатки, есть до Запада и уют тоже нашей, и нашей. Но потом это, к сожалению, распалось. Да. То есть маты, они однозначно очень плохо влияют. Вот что просто все услышали, кто до сих пор думает, что маты могут быть хоть в чем-то полезны. Mm -hmm. То есть они разрушают нас полностью изнутри. Абсолютно, да. Да, очень хорошо, что вы об этом сказали. Потому что я уже устала объяснять людям. Они не понимают. Вот этот сленг, сокращенные слова. Люди совершенно перестали говорить на литературном русском языке. Если хочется, так сказать, человек в нехорошем своей буквы, да, ну просто вот, вот, как японцы делают, сделай куклу. Mm -hmm. Как абстрактную куклу, не конкретно человека и начинай ее бить, и начинай просто кричать, не надо слов, просто крик. Mm -hmm. Крик выбрасывает из тебя вот эти эмоции отрицательные, ты очищаешься этим криком, а если выпишешь еще куклу такой абстрактную, да, то это, mm -hmm. человек раздражается. Да, вот это вот один из способов ухода, постепенного ухода от мака. Mm -hmm. Да, это правильно. Скажите, пожалуйста, а можете порекомендовать какие-то книги, для того, чтобы человек мог примерно вот понять, как ему программировать свои клетки? В общем, что-то полезное именно по науке от вас. Я могу. Пожалуйста, фонография моя последняя, да, 2009 года. Лингвистика, волновые геномы, теорика. Сейчас я написал уже на английском. В Австралии, я надеюсь, она выйдет больше, но по последними нашими экспериментами по управлению генами, плантовыми генами. Так что вот лингвистская генетика, теория прав. Вот, он пожалуйста, такая хорошая она, она, она э, в интернете есть, потому давно уже экземпляр, о, тираж уже давно продал я, вот. а в интернете есть так, заказывайте в поисковой такой, системе любой, mm -hmm. Вином точкой да? mm -hmm. а Скажите, пожалуйста, вот вы уже рассказывали в прошлых видео ваше отношение к гедонизму, я полностью с этим согласна. Но вот еще есть такое мнение, я слышала уже неоднократно в мире ученых, что когда человек продолжает свое потомство природа считает, что он как бы выполнил свою главную функцию и начинает постепенно его списывать со счетов, а, что вот этот вот так заложено даже там какая-то вудерсель, по-моему, вот только она а, грубо говоря создаст потомство, все ее миссия уже закончила. Может ли быть такое, что у человека тоже есть вот такая программа? в общем как-то печально и есть. Понимаете чем дело? Это простой выход природа нам дала. Мы продолжаемся в наших детях это все. Поэтому печать, что ты, так сказать, это естественный процесс старения умирания. Ты говорил, что надо продлить хотя бы до тысячи лет, чтобы успеть кое-что сделать существенно. А так с этим ничего не надо делать. Если будете искусственно продлять то, что я говорил, Тюняев, правильно сказал? С ума с этим может ты не, не можешь умереть. Даже ты бросился под поиски носа, так сказать, там со скалы там и так далее, это все уже будешь. Это ужасно. А <смех> если, а например, так? человек может умереть, когда захочет? А, ну да, что, в чем дело? -то? Способ спокойно умереть масса. Да, это ты уже выполнил то, что ты хотел, и хочешь издалека понаблюдать, что получится, будучи фантомом самого себя, потому что мы вечны, мы, мы все не умрем, мы изменимся, как Христос говорил. Так что почему бы нет издалека понаблюдать за продуктами специалистов, да, но ну, скорее всего это так и происходит. А вот просто э, многие ученые говорят, уже было куча исследований, что чем больше человек занимается сексом, тем он быстрее стареет. Вот если, допустим, взять человека, который этим не занимается, будет он жить дольше и, дольше, и выглядит моложе? Ну и вот всегда. Все дело в мире. Вот есть величайшая категория меры. Слишком много секса плохо, а отсутствие секса тоже плохо. Вы возьмите из этой глусоиды в среднюю часть и все, и нормально. Занимай сексом, просто, Просто есть такое мнение, что вообще, вот, желательно, вот, э, в прошлом разные монахи, там, тамплиеры, они всю жизнь держали целебак и вообще, многие из них были девственниками, и что у них были разные сверхспособности, энергия была мощная, и они очень долго жили. А вот, вы верите в это? Не верю. Не верю. Это нарушение нормальной физиологии, в том числе физиологии мышления сознания вот. и этот перекос, конечно, не, не позитивный я так думаю, может быть, я ошибаюсь, но мое мнение такое. что все это будет угу. просто мы в нашем институте Neosapiens ведем исследования, и некоторые люди уже на воздержание несколько лет и замечены очень мощные признаки омоложения ощущение радости и тимус прям вот ощущается, что тимус вибрирует как будто тимус активировался Поэтому было очень интересно ваше мнение на этот счет, так как я тоже участвую в этом эксперименте. И вижу очень большой прогресс для себя. Просто... Что-то в этом есть, но опять-таки это укладывается в, в то, чтобы жить побольше. Ну вот. да. Это, ну, вот, это один из способов. Угу. И, если хотите таким способом продлить свою жизнь, то пожалуйста. Ну, да. Но можно по-другому, методами вести к волной гонезнице, продвигать жизнь, при этом жить нормально. А. жизнь, в нормальным сексом пользоваться, все. а такие извращения ну, мне не нравятся. А, я поняла. Ну просто да, видимо, для кого как бы что более актуальное, скажем так? Ну, да. и выбирает. Ну, хорошо, что этот способ тоже работает. Я просто тоже это заметила, что а, в каком-то возрасте вдруг радость в жизни пропадает и становится очень скучно жить ну, как-то да, а это, вот вот... это синдром достигнутой цели. Значит, ах, у тебя уже куча детей, значит, ничего не надо, пропадает стимул. Да, это имеет место быть. Но это то есть, как бы нормальный процесс. Вот. А если вы его хотите немножечко, так сказать, модифицировать, Mm -hmm. Ну, может быть, такой способ говорится, воздержания. Но это на любителя Ну mm -hmm. да, да. То есть уверенным, что если ты ведешь такой жизнь, ты обязательно что-то значительное делаешь. Это вообще не обязательно. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, конечно, да. Просто вот я слышала, что многие ученые, вот, например, Никола Тесла, он тоже практиковал там воздержание, Леонардо да Винчи, и вот они как бы были зато в творчестве очень развиты, эту энергию перенаправляли. Вполне возможно. Вполне возможно. Но сам способ, так сказать, нехороший. Да, ну, наверное, смотря кому как. Возможно. А вот... Очень еще интересно, наверное, последний вопрос, уже так долго с вами общаемся, неудобно вас задерживать, но последний вопрос, вот как ваше отношение к гомеостазу? Есть такое мнение, что этот биологический механизм был выработан именно вот для этих бактерий, симбиотов, но насколько они хорошие? Вот у меня лично мнение, что одни это плохой полицейские, другие хорошие, но в итоге они играют за одну и ту же, скажем, цель. Гомеостаз? Да, просто он поддерживает гармоничную температуру для микробов 36,6. А вот если понизить на 2 градуса, говорят, что некоторые микробы, патогены начинают умирать. И гомеостаз очень заботится, чтобы у нас была идеальная среда, И идеальный это микроклимат. Это, это, это, это, по повышению температуры пилы, да? Человек забавал, да. да? У него 40. А, нет-нет. Нет, это уже наш иммунитет борется. Я имею в виду, чтобы у мы 36,6 были. Вот такая нет, самая это, оптимальная не среда. от а повышения температуры это как раз вот способ избавления от вирусов. Вот не надо понижать температуру. При температуре 42 градуса плавятся хромосомы. Я экспериментально увидел своими глазами. Раз они плавятся, значит, с них втирается вот этот вот огромный класс информации, связанный там, с с квантовой локальностью и так, далее, и так далее. Поэтому это естественный процесс защиты, да, и люди повышают температуру. Это надо, это хорошо, это правильно. Насчет понижения, вот я не знаю, если я что-то что это вот что полезно? полезно. Просто, ну вот есть такое мнение, я не знаю, слышали вы когда-то про микробиолога Пятибрата, он очень много лет вел исследования и выяснил, что в нас заложены некие нано-жучки, они как подорганические бактерии, грубо говоря, подделываются, а на самом деле они просто играют такую программу, чтобы мы старели, умирали, чтобы у нас развивался какие-то бактерии, чтобы гомеостаз Это в этом... Это понятно, типа нано-чипов, которые были. Да. Биологического да. оружия богов, да. То, зачем это вот думать, когда и так это все идет естественным путем? Другое дело, что это надо корректировать, как мы с вами говорили. А вот в таких вот жучков, так сказать, и в каких-то таких бактерий, которые несут на себе вот такие регуляторные пункты, я вообще то не очень верю. Не встречал меня даже наметом на утром вот, вот, такого. Угу. Ну это может что-то типа нано-пыли, а смарт-даст, думаю, вы об этом слышали? Ну это с этим пытается делать вот эти нано-частицы, которые якобы выполняют функции. Мне кажется, что это дань рекламе, моде, угу. заложить такие мощные функции в какие-то простые частицы, я не представляю. Другое дело, что можно использовать то, что делает природа, вот, сами молекулы клинка, клеточные ядра, это уже наночастицы. Наши хромосомы это наночастицы. Чё, туда вы лезете куда-то там на сторону. Когда вот вы даже это не можете использовать пока, да? Наночастицы, наши, как, наши собственные хромосомы это наночастицы, которые работают на квантовом уровне и обладают гигантскими способностями. Вот оттуда возьмите информацию. А что-то какой-то нанопыль в себя всовывает. Не знаю, я таких работ не видел, они закрытые, навредить можно, наверное, коллективу, но позитивного что-то сказать вряд ли. Я вот интуитивно чувствую, что от позитивного здесь нет ничего. Вот они Ну а чтобы будем заканчивать беседу. Да, вот я хотела последний, на последней, скажем так, этапе показать вам. Я вот вчера просматривала под микроскопом свой лоб, и вот один из наночипов я обнаружила. Не знаю, будет здесь видно или нет, сейчас я увеличу. Достаточно большой наночип, вот так он выглядит, черный, прямо на коже. Что вы думаете, это что-то чип? А, это просто вы... я брала вы... в зеркало, очень внимательно смотрела, вся кожа чистая полностью, и под кожей вот эта штука. Это может быть случайная частица, которая много лет нас окружает этих частиц. Я и думать, что это обязательно чип, мы вообще не обязательно. Сначала mm -hmm. mm -hmm. думать, это что может что-то быть другое. Сначала это случайное засорение. Вопрос в том, что это? Резкость. Еще такое если подытожить, гомеостаз, вы думаете, не играет никакой негативной роли для, под... для нас и поддержки? И вот на и раз, это регуляторная система, поддержание в оптимальном состоянии. Ну что такое гомеостаз? И все. Обязательно же нужен какой-то, так сказать, уровень нормального состояния системы. Если ты ушел в сторону, там, заболел, тебя возвращают обратно. Это и есть гуменостаз. Это, естественно, простая, относительно простая вещь, в принципе. делаешь механизм сложный, а принципы очень просто. Это секретарь. да, вот, не надо отклоняться ни вправо, ни влево. Надо все время держаться от какой-то нормы, опять-таки, мера. Это мера. Особое состояние, конечно, определенная рамков веры. Хорошо. Спасибо вам большое за интервью. Очень приятно слышать. У меня тут еще спрашивали люди, если они хотят предложить вам сотрудничество или взять И у вас интересную. Поговорим, отговорим. Но нам надо серьезно. государственную поддержку, или поддержку от миллионеров, миллиардеров, которые хотят прожить долго. Mm -hmm. миллиардеры, значит, вы не знаете, куда деньги. Я говорю вам, хотите прожить 500 лет, финансируйте наши силы. Я сделаю это гораздо быстрее, чем я, пробиваясь, так сказать, через жуткие препоны с отбываемой медициной, специальной наукой, я что-то достигаю. Ну, это понятно, что старая новая, это вечная борьба. Вечная борьба, от этого идешь, старая всегда будет сопротивляться, цена иногда очень большое. Мы теряем время. могли бы очень много. Это верно. что спасибо. Ж, спасибо вам большое, что согласились ответить на наши вопросы. Всего хорошего. Всего хорошего вам тоже. До свидания. Удачного спасибо. вечера. Спасибо. До свидания.